Скажите, у вас есть какие-то принципы, свой личный кодекс, с Кому я могу принципиальности? знать, да, что-то. Я слишком добрый. Я банк, никакого мир не доверяю. У меня нету банка, никакие деньги. Ты далекий родственник, вот соседы помогают, соседы доли имеют. А я для себя не жил. Я. Мой хобби ⁇ спорт. Майкер Гизбаевич Абдувалиев, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Узбекистана, президент Ассоциации спортивной борьбы и вице-президент Национального олимпийского комитета Узбекистана, международный спортивный меценат. Награжден орденом «Заслуженный тренер Узбекистана» в честь годовщины и юбилеев независимости Республики Узбекистан памятными знаками Мустакинлик, орденом ЮНЕСКО, золотыми орденами Международной Федерации любительской борьбы ФИЛА и другими международными наградами Салимбай Абдувалиев с детства занимался вольной борьбой и был членом молодежной сборной СССР неоднократный чемпион Узбекской ССР, победитель и призер всесоюзных турниров Салим Киргизбаевич удостоен международной премии Людвика Нобеля. Эта награда торжественно вручена ему в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, где он стал первым представителем Узбекистана, удостоенным этой престижной награды. Данная премия присуждается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством. Двери дома спортивного мецената – всегда открыты для гостей. У него дома побывали многие ведущие политики и руководители международных организаций, мастера искусства, триггеры и звезды мирового спорта. Добрый день, Саленбай, спасибо, что Добрый. согласились поговорить. Вы 50-го года рождения, да? Да. И вы занимались вольной борьбой? Да. Я по вашему вопросу понял, вы тоже борец, по-моему. Да, по по-моему, шанс. Да да да, да, да, да, В каком возрасте вы начали заниматься борьбой? Ну, что, да, все дети, начинали в наше время от 12, там, 13, 14, до 15 занимаются. Только единственное, что Союз занимается с такого возраста. А в Европе, в других стран, там, 6, 7, 8 вот, возраст занимает. А как а, все-таки те качества, которые борьба воспитывает, помогли вам в жизни? То, что я сегодня добился, что на свете – это все благодаря борьбе. Вот загалять человека. Но вот так борьба она очень сильно повлияла на все а вашу жизнь. что это? Борьба – это мужской вид спорта. Говорю, как говорят, кричали. Мужчина – это Кавказ, Осетия, Дагестан. Там, это вообще и у нас так мужчина там. А первые деньги откуда пришли? Первые деньги – я. я Выращивал помидоры, огурцы, капусты там, Сельское это хозяйство. лук там, а конечно, когда боролся уже совсем другой, уже да. не нуждался в деньгах там. И что, платили 155 рублей как стипендия, что я Ну, меня, правда, оформили как штаты тренер. Там, угу. в 18 я детей тренировал. Угу. А что вы любите для себя делать? Для себя, а что для себя? Я для себя, что? Добро делать людям. Только Аллах, милостивый, способен на все, щедрость Ему, другое Ему, все, а мы кто такие-то? Все равно хочу, чтобы хорошее имя уйти на то свидетельство. Мои дети, внуки, правнуки гордились, что дедушка такой был то Все-таки вот, вы прожили большую жизнь, я так вижу, как много сделали. А если бы ну, заново, что называется, я сделали сегодня, бы что-нибудь, что-нибудь да, иначе сделал Я, я повторил бы там такое. То же видео. самое. Так, конечно. А что? Заново разве стоит буду продолжать, так. а я для себя не жил. Я. Мой хобби – спорт, понимаете, спорт, это мое сердце. ну Некоторые бывают, кто-то другой вещи любит, третью вещь любит, кто-то вообще ничего не любит. Но вы счастливый человек, да? Вы занимались? И я очень рад, что меня повезло в этом мире, в этой жизни, там, то, что, а человека, все мало, если честно сказать. Моя мама говорила, по мере, возможно, сынок, аккуратно живи, говорит, там, лишнего не позволяй, она мне советовала. А я глупый человек, все раскидаю, все думаю, я думаю, что в сужен, что так будет. Нет. Вот сейчас старый след, через месяц, 73 года, я очень энергично работаю. После 70 лет, оказывается, и деньги сладко становятся, и жизнь, жизнь сладко становится. А почему нет? Будем работать. А что вот сегодня внукам вы советуете вот? Внукам, чтобы они учились, они, у меня внук учится, а я вот сейчас, сын мой молодой, маленький там один Олимпиад по математике два раза там, один раз, первый, второй месяц занял. А внуки сейчас преподают мне. А а наположили незаметно! Где, а где? Где? Ищи, а лево. Лево. Знаешь, где она сигареты? Снимай левый башмак и доставай сигарету. Снимай, лево, доставай. Левый, левый, левый. И вытряхивай прям. вытряхивай оттуда. Вот ты, взрослый мальчик, а веришь в сказки, а? Они слишком понимают, но этого мало. Я им всем говорю, прежде чем воспитывать детей, пусть в первую очередь узнают узбек. Кто такой узбек? У нас, у нас земля святая. Палка засушена, растет, понимаете? Весь мир восхищается нашим продовольствием, аграрным продовольствием. Весь Союз снабжали, когда-то мой брат совходит входа, совхоз то со входа и наш, по до находки, там, до Чукотки возили наши, лук, помидор, дыни там или что-то, что-то там, весь мир. Легенды, у Хайян писали стихи, а, другие писали, Ширази, Шахсади писали про Самарканда, там это, Бухара. Есть пословицы даже узбекские там добрые, не пословицы, но это как четыре летные стихи. «Самарканд сайхали, рои за Бухара, куваты ислама деда». Самарканда красота, говорит, славится, как это Свахан Красота в мире. Вот, Подобный такой. Самарканд, Сайхар Это Самарканд, свой красота весь мир удивляет, а Бухаров свое верющее. Это там, как, как называется? Как... Паломничество. Нет, Пока Бухары не, не навещать, нечего ехать Мекке, Медина. Есть ли у вас мечта? Мечта какой? Мечта, что моя народ красиво жил. Не хуже кого-то, не лучше кого-то. Понимаете? Правильно жили, а вы услышите, мы сейчас очень идем, наш президент, дай Бог ему здоровья, чтобы тысячи лет жил, и идет вот так потом. в очень ближайшее время, одна из великих стран мира станем. Это хочешь не хочешь. Я вам гарантирую, весь мир приезжает к нам. Туризм. У нас сейчас какие мероприятия проводили? Шорсы, там самаркан, другие, мой президент, столько сделал, он.. Энергичные, со всеми государственными налаживающими отношения. И великими, и большими, и маленькими соседями. Мы никогда так спокойно не жили вот раньше. Вот, Соседами как шоколадные отношения. Раньше там не разговаривали, например, там, или, там, с, тем, с тем, с тем, нет. Я не политик, я не но я очень люблю свою страну. Своего президента люблю, свой народ я люблю, свои традиции я люблю. Там. Посмотри, я, я, я это как будто я сейчас вижу. Ну вы да много тратите на спорт. Спорт, а что я нахожу, то спорт тратишь. Потому что я, благодаря спорту я до сих пор до добрался. вот. Но вы пятикратный Нет, чемпион по, по молодежи, там, в турнир был так, да. Я 16 лет, 48 50, годов, я 50 года, чемпион города стал. там потом. Следующий год Серпеоновс был потом так. Ну, это по-юноше и по-молодше все вместе. В союзе. Сезь, там серебро Получа, там первый в союзе выступал 3-4 раз. В школе Спартагеди выступал. Ну, детство так интересно было, Бароса. 5-4 лет, 4 года, я там действительно первый номер был. По-юноше, по-молодше. А с кем вот, удалось из таких... Ну... А людей, которых не, мы считаем удалось, легендами, не, в сборной мне, побыть. Не, удалось там много, я боролся, я много именитых борцов, например, чемпион Союза я выиграл. Там был Толстов Клабху, мало парень, да, да, Целат вела турнир, был там, Чуйкова был, там, в 70-м году по молодежи чемпионат Союза был там. А потом чемпионат Союза был, у меня Ферганский, а там, там Фатиков там, тоже очень сильные борцы были. Потом я был призером союза Ленинградского, Осипов. Очень сильные барсы были, двукратные призеры союза были там. Я в финале 1968 году, сам, 18 лет был, в социальный турнир выступал там. В финале боролся заслуженно, мастер спорта, с церебным призором чемпионата мира 1962 -го года, и чемпионером Европы по дзюдо Робертом Джагамадзе. Он он был у нас сельского возглавля там. Я буду в 9 лет, а мне восемнадцать я дошел до финала, я только ему проиграл. Какая-нибудь схватка особенно запомнилась? Вот, ну, схватка, конечно, запомнилась. Бывает такое. Ну, и 16 лет, в шестнадцатый во-первых, за к сборы попали. Первое, чем наша заграничная поездка, был, ну, так, будем считать. Советская республика, там, русская республика, в вот, Грузию мы полетели. А до этого раз Алматы был сесть, э, зона, там, э, Чемпион Союза, что ли, с нами знаменитые заслуженные мастера спорта что-то вот, Шаталамиза, Зарбик Берешвили, Схоу Ребов, там, по-моему, еще Альбик Ашвили, там, ну тогда есть только через Ташкет был Тибилисе. И мы приехали, Тибилисы, я еще помню, Гантяс, спортзал. Приехали матч встречи, а там тренер был заслуженный. Тренер чемпион мира, там чемпион Союза был, там, учеб, знаменитый Борис Балавадце. Это грузинская фамилия. Грузинская, да. А, Основатели Барби, в Грузине. это грузина, это не повторили, Барсиани родились для Барбы, тогда ни Дагестанцев, ни осетину, тогда еще, еще не было. Это в 1952 56 годах году они боролись, Олимпиада. Хельсинки еще, по-моему. Потом и Мельбурн, один из первых олимпийских первый, это Сахаламанидзе, Грузии, Схердладзе, потом Макагашвили, там, они старые поколения, вот, потом появились уже другие, Вегберешвили, да, вот, Хохашвили, Рубаш, Рубашвили, там, очень сильные борцы, вот. Это, это перечислено, я еще помню, ну, детский помню, там, Потом появились совсем другие борцы, современные. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1967 году, когда спартаковый народ СССР, общая команда выиграла сборные Грузия. Грузии. Думаю, да, что да, это… Россия очень сильная была, очень борцы сильные были. например, Иван, Искиев, другие… Да ну, на за Россию много боролись. И у нас, в Узбекистане тоже, 50-е годы, 60-е годы были осетины боролись. Да, Гистанцы боролись, ну, периодически боролись, например, в 1965 году Гамарник, чемпион мира за Узбекстану, Геркантидеева, вот, Стени там. У нас ну, мои любимые борцы, вот для, от старшего Жора Захсоров. Очень красиво боролся. Мы подтягивались, учились у них, как бороться. Я я не достал. Он. Это 60-е годы, он еще Олимпиады боролся. Дух там, по-моему, если я не ошибаюсь, там. У нас там Хадарцевым боролись, Гатагов, я еще помню. Кардару, Кабардер-Белгородицы, да. ну, это там. Узбеки это были, это не так, как сегодня. Лига нет, там кто-то, что-то, переход Вот узбеки всегда из веков в веков бороться. И тогда узбеки хорошие бороться были, вот, например, раз. Русский Назаров, Юрий Назарович, там, это был там, э, это Руфат Аблаев, чемпион 59-61 года. Ну, они кримские татары были, их Олимпиады не пускали, там, тогда. он один из первого, Олимпийский чемпион у нас был с казаков в 1942 году. Это Крым татар его пустили. Наш министр спорта, партболет поставил. Билет поставил в Москве, Сказал, я отвечаю, если что-то что случится там. По тем время не выпускали. Руфат Аблаев великий Борис все время, он чемпион Союза был, 59-го, -го но его не пускали. Вот он произвевал там это вот, очень сильный Барсевы. Я не воспитывал Русам Казаков, блядь. А вы сейчас возглавляете национальную федерацию в да, Узбекистану в спортивной борьбе? А... а вот э, российскую Михаилу Мумиашвили, да, вот, какие у вас отношения? Да, в честь я, я проводил Михаил Мумиашвили, очень уважаемый человек. Питер, чемпион, я еще следил за его, когда молодой был, за его схватки, бросков, и все накатывал там. Не на территории Узбекистана, не на территории бывшего Советского союза, нет практически ни одного спортсмена, который так или иначе состоялся, в судьбе которого бы не принимал участие, это гениальный человек, человек мира, человек, которого продолжают любить, невзирая на политические изменения, Невзирая на экономические ситуации, человек всегда желанный и дорогой гость. И всегда это с огромной любовью, радостью. Но, скорее всего, наверное, потому что человек посвятил свою жизни, даря свое сердце и свои возможности, гениальные свои способности людям, для того, чтобы на этой земле было чуть больше тепла чуть больше добра». Он классик, да? Да, да молодой он. Греко-римская борьба. В 1883 э, году спотекали народ сестру и сразу оттуда... Арсен Фанзеев тогда был... Арсен Фазаев был на Узбекистан тогда. Почему сейчас много очень таких разговоров всегда? Допинги, допинги. Сейчас большой спорт ну, допинга допинга это Американцы придумали. Вот, например, Таймаз трехкратный альпийский. Какой вот такой допинг. Он, он натуральный трехкратный альпийский. Это невозможно. Понимаете? Карелия. Да, да, Карелия трехкратная. Как можно допинг догадать через восемь лет? Через десять лет. Почему сразу? Барбакончиков уход сразу допинг берут. Через 15 лет вам предъявляют допинг. Через 15 лет. апелляцию даем, чтобы апелляцию поставили, американцы должны проверять. Сразу 100 тысяч долларов залог должны поставить. Чтобы проверять, есть выиграем или не выиграем. разве нету. Это неправильно. А почему допинг есть? Борисов, кто дебри? Нас сейчас здесь скажи? Нет, через восемь лет, через пятнадцать раз мозги Я считаю, это неправильно. Они просто это политическая игра, понимаете? Того снять золото, это неправильно. Я считаю, а Трамага, это трехкратный олимпийский чемпион, герой планеты, вот Карелин Санса, Александр Айсан Семь Медведь, Буа Сайтиев. Ну, много великого, вот, смотри, Артем Фадзеев. Феноменальный бас Бахарбек Хадарсов, вот, У него семья был Первый узбекский чемпион. Вот, это Олимпиада была Стем Казаков, а потом Арсен Хадарсов, Первый. Но вообще спорт всегда был спор, спорт и мир такой. А потом спорт, стал политикой как-то. Спорт голод мира. Да. Это из вековиков, когда Александр Македонский воевали с кем-то песнями там или там. Юлий Сезарбаева. Они воюют там год-год, год-год, никто не может помнить, потом письма отправляют давайте отдохнем гнем, два-три. Состязание Нет, состязание. Кто копи метает далеко, кто барба там, кто локом там, кто проведет. Вот олимпийские марафоны вот, с тех оставить. 42 километра, 185 метров, это, это когда пересели нападает на грецо. Он пошел своим люди предупредить, 42 километра, 185 метров. Много борцов входит, вольников, в единоборства, такие как «Бои без правил», например, «Хабиб», да, и завоевывают там большие э, результаты, потому что борьба, она как бы вот, помогает и в таких видах Нет, спорта. Как вы к этому а, относитесь? думаю, это рекордственное непобедимый. Бог его одарил такому. Его отец, Сан Садовец, сад, сад, Аллах, чтобы просил, ра, куда Рахмазан, его воспитывал правильно, он герой нации, герой Советского бывшего, герой в день, России, там, а он доказал миру, кто такой житель бывшего Советского Советского, понимаете, ну, олимпийский вид, олимпийский вид, это... Так, бой бесправно Вчера придумали американцы, начали диктовать туда-сюда, как будто они только умеют драться. Но Хабиб Мугабайтов вышел, доказал, что бывшие общественном жители, люди, супердержавы, вот, великие, Россия. Ну, непобедимые, вот, ну, это доказал. Духом, по да? И Сильно. так доказал, и так Ну, я сторонник олимпийского вида спорта, чемпионата мира, но ну они тоже там сейчас деньги зарабатывают, село свое, спортивную школу ставят, школы строят, там делают этом. Скажите, у вас есть какие-то принципы, свой личный кодекс, который вам руководит? Какой принцип? Кому я могу принципиальность дать что-то? Я слишком добрый по жизни. Да. Слишком добрый. У вас много друзей. Ну мне все говорят, что я жестокой, туда, Ну я неправильных людей я не люблю, да. Я богобоязненный человек, я верующий человек. Меня воспитали так с детства, с 7 лет. Представляете? Вот живем, какой бы слава ни было, бы, мы в очередь должны следить за окружающим. Если нам Бог дал много там соседей или что-то, что-то если соседи, чуть-чуть нуждаются, мы должны в первую очередь тем далеким родственником, вот соседям помогать. Соседи долю имеют. Если ты сосед, вот по узбекскому езд. У я могу хочешь, что говорят там. Дом не купил, говорят, соседи купи, вот, вот так поставить. И потом сосед скорой помощь, Первый помощник. Mm -hmm. Если мы богатые, они имеют права у нас. Мы должны заботиться о них. Вот сегодня жители Узбекистана, да, например, да, да, или жители России, богатые должны заботиться о других людей. Помогать дальше своему президенту, правительству. А то куда вот бляда, пять миллиардов, три бляда, дай бог, чтобы они вот заработали деньги, это на их здоровье, благотворительный должен строить полезные. Вот, например, сейчас спатные вот, детсады, школы, оздоровительные там, или там колхозы, там, что-то, что-то там оборудование покупателя облегчит труд человека там. Понимаете? Uh -huh. А некоторые забывают. Понимаете? Спонсор я имею в виду. Я этим живу. Чего осталось? 73 года. Мы через месяц. Я говорю, вуз, ба -ба -ба -ба, энергичный я, так считаю. Я свою ошибку я сам знаю. Нет, без ошибок не бывает, только Аллах, Бог не ошибается. Да? А мы все Бандали, давайте люди, иногда, алчность, иногда соблазняют нас женщины или там, какая то красивые вещи, или что-то, то-то, то, то, то, то. Нет. А каким бы вы хотели запомниться своим... Запомниться. Нам оценивают после нас свет. Если мы честно проживем, наши дети поднятые головах будут ходить. Гордиться. Их будут уважать, на да, работу будут брать. Поддержит будет, понимаете? А если мы живем, скажут, у него дед плохой был, а отец плохой был, не подпускают никуда. И они будут страдать за наши поступки. Такая же своя поступка, рано или поздно, есть спрос. Если не в этом мире, на, то, на том свете. Я просто хотел бы, конечно, в земном мире был мир, понимаете? без люди страдают. Я не люблю, я... Лучше, есть пословица, вторые Лучше худой мир, чем хорошая война. Представляете? Да? Салимбай. вот представь перед Богом, что вы ему сказали? Представь перед Богом, что вы сказали? Когда? Я... Бол... Я, по-узвесу пословица, я Аллах, вози джамалин курочный асфеткин. Узи... Спрос и не И сейчас и дуа, есть это библии. У нас есть крепкий дай мне правильную еду, готовится Готовиться надо на тот свет. спрос рано или поздно будет. Понимаете это неизбежно, это да. факт. Поимся, ночами не спим, я молюсь поэтому, Эй, и намаз честно, и продолжаю чуть-чуть грешные дела точно, что делать, да, не могу я, конечно, вообще это бессонность для грешников, еще ни грешник не родился, вот, своим трудом надо доказать, что предан своим государством, своим правительством, своим президентом, а то каждый свой Тащит свою сторону, там, сразу хочет что-то вырвать, там. Деньги любят все. Деньги, шайтан тоже любит его. И деньги это для нас испытание, так. Если деньги полюбил никого, не, он не полют больше. Только дальше, дальше, дальше. Я, например никогда за свою жизнь кредит не взял. Я не понимаю, что такое кредит взять, понимаете? Я работал, так, так, так ну, когда надо было деньги, у друзей занимал, и они у меня занимали там. А зачем человеку деньги да? Много денег не помещает хорошим людям, правильным людям. Он поделится. Закон есть такой. Закон – это как налог с... долог бедным там или что-то, что-то. Okay. Есть подаяние, есть подарки. Хадья называется. Понимаешь? Соблюдать да. А что там набит, вот мешок лежит, деньги, в подвале или где-то. Деньги должны гулять, деньги должны доходить денег. Хорошие бы деньги не помещать, хороший Ну нельзя стать рабом деньги. Пусть деньги будут нам рабом. Ты понимаешь? Конечно. А есть люди, которые нечестно заработали деньги. Богатство, оно говорит, там, вон, сердце. Да. да. Если Аллах ищет, сердце ищет. Голубой Ардас покор, такой там есть. Послушайте. Аллах, чтоб сердце было, а рука на работе была. Кто работает, тот и есть. Да-да, да. да, да. Высоцкий пел еще. А что? Спортсмен был вообще. Я аграрник. Я работал. Китмином там. Чем только не занимались. Я не только... Все так же. которые Все. Говорят, вы в машину водили, дальнобойщиком. Да, кем только не был, кем только не работал. Профессия плохой не бывает, плохие люди бывают. Нации плохой не бывает. Плохие люди бывают. Согласен. Узбекистан, это солнечный Узбекистан. Четыре времена года. Самые вкусные продукты у нас. И овощи, и фрукты. Нет, хлоп, тоже хороший. Сейчас сажают, Ну, у нас вообще родина фруктов. Узбекистан. Я родина видел, фруктов. у вас в а, такие фрукта, красивые. У не будут обещать да. другие государства, другие нации. Ну, как у нас фрукты? Приезжайте, возьмите семью или родители. С чем тысяч раз слышат? Самарка, Бухара, Хорезов, Ташкент. Если честно сказать, я свой государство. Узбекистан и Ташкент. А весь мир не поменяет. Поняли? Я такой патриот своей родины. Это не обидно. Пусть они, другие тоже хотят, что хотят, пусть болтают. Ну, я люблю так. У меня вели нету за границей. Мне что подарят, быстро там я ее продам, или там кому-то сделал сделаю, я Узбекстан продал. Боясаны. Вот сейчас, иногда бегают, боя там. Мы остаемся если моим народу, остаться. остается. Вот честно, вот они доказали сейчас весь мир, что неправы наши предприниматели, бизнесмены, честно, за границей. Где там что-то что купили, они оставали. А стоят самолеты, или корабли там, или дома. Это правильно, разве? Я банк никакой мир не доверяю, у меня нету банка, никакие деньги. Они говорят, что я миллиардер. У меня свои банки есть трехлитровый или пятилитровый или домой сундук или дома проще, куда-то я никогда деньги туда, я не понимаю никак нигде нет у меня вообще было я ставил раньше там да, смотрю вот сейчас какая-то вот сейчас возьмем Россию все деньги арестовали за эти деньги оказывается будут другие строить это неправильно еще. что у меня осталось жить мне требует судьба я ничего не боюсь кроме Аллаха я бы посоветовал бы людям, образуется правильно вывод сделать и жит по закону конституция вот как законы конечно можно прописать но люди обычно исполняют то что им родители заповедуют то есть это не законы это что-то больше это воспитание нет дом это конечно если ребенок растет дома родители ерунды заниматься он таким же и будет если их правильно живут у нас в Узбеке способности есть. Дети, то, что дома родители себе позволяют, они набирают от них. Похоже на них будет. Дома нельзя ругаться. Так, лично позволяют там. Если ты, когда ему три года, пять лет, семь лет, восемь лет, 10 лет, 12 ты его не мог воспитать, он причина твоей смерти будет, до конца жизни будешь жить. Родители детства должны правильную жизнь, а да, правильную жизнь там чтобы он боялся Аллаха. Вот сейчас у нас будет новый закон к И, иншалла, я в этом не сомневаюсь, пусть люди очень благородные, условия создаются всем жителям Узбекистана, понимаете, всем жителям Узбекистана, Ими должны... Поддержать своего президента, дай бы ему здоровье. И нечего-то, помогать надо своего. Здоровья. Его забота, если он чуть-чуть отделились от человека, чем-то богатствуется, мы должны помогать и поддержать. Как можно, когда наш окружающий плохо живет, мы должны слишком хорошо жить? Нет, помочь. Они тоже, они будут потом превосходить даст. Ему слово надо создавать. Помогать. Я пожелаю своему президенту, своему руководителю, чтобы красиво прошла наша вот реформа закон Конституции, паспорта, я вам, тогда я вам дам еще интервью, уже небольшой, это большим масштабом и Спасибо. по спорту, и по-другому, и третьему Молюсь, пусть земному шару, мир. Спасибо вам мир. За, этот, за это интервью. Желаю самого наилучшего. После расцветать земной шаг.